Друзья, добрый день! Рад, что мы сегодня можем провести вебинар на такую очень интересную тему контентной рассылки «Как делать непродающие письма, которые продают». На самом деле я в двух словах опишу, что происходит, для того, чтобы мы потом плавно я мог передать слово Наталье и непосредственно перейти к вебинару. Все наши вебинары, которые, и этот вебинар в частности, это э, вебинар Академии интернет-маркетинга и почта. В компании «Епочта» e мы уже э, долгое время, больше 10 лет занимаемся e-mail, SMS-маркетингом и на данный момент хотим поделиться э, всей информацией с нашими пользователями, с людьми, которые заинтересованы вообще в интернет-маркетинге в общем. И Также приглашаем на наши вебинары э, гостей для того, чтобы специалисты могли рассказать, поделиться опытом и знаниями с вами и вообще повышать культуру потребления интернет-маркетов. Передаю слово Наталье Куликовой и будем начинать вебинар. Спасибо, я пока отключаюсь, буду на связи. Спасибо, Александр. Давайте еще раз спрошу, все ли в порядке, все ли меня слышат и видят. И тогда начнем. Пожалуйста, поставьте плюсики. Все, спасибо, вижу, что все хорошо, значит, начинаем. Представлюсь, Александр меня уже представил, я работаю в анотологии, заведую отделом контент-маркетинга, и ну, вкратце расскажу, на чем специализируюсь, да, чтобы вы понимали, какие у меня компетенции. Мы в анотологии очень активно занимаемся контентом для привлечения клиентов, ну и очень верим в, целом в то, что контент-маркетинг работает, и под контент-маркетингом для тех, кто не знает, уточню, что мы имеем в виду, потому что многие путают это с какими-то смежными сферами, мы подразумеваем производство бесплатной информации, полезной для пользователей. Мы верим в то, что давая нашим потенциальным студентам какие-то материалы бесплатно в разных форматах, на разных площадках, мы тем самым повышаем их лояльность, привлекаем новых посетителей на наших сайт. Ну, а как результат, больше продаем и в первые продажи увеличиваем, и повторные. В частности, занимаюсь выпуском нашей контентной рассылки. Это, если вы не подписаны, тоже вкратце расскажу. Это такой дайджест, основанный на материалах, которые мы выпускаем на разных площадках. То есть это, опять же, блог, YouTube, слайдшер, ну и еще какие-то материалы, которые, возможно, не попадают в наши регулярные каналы, то есть это довольно объемная рассылка, полная полезной информации. Так что, если вам, вас интересует тема интернет-маркетинга, построения бизнеса в интернете, интернет продвижения обязательно подписывайтесь и будете получать нашу рассылку. Итак, вкратце расскажу. Даже не буду озвучивать, да, можете прочитать программу, то есть первые полчаса я с разных сторон буду делиться с вами с нашим опытом того, как мы делаем контентные рассылки, ну и в целом, как они а, работают и за счет чего они вам а, помогут продавать. Ну и в конце отвечу на ваши вопросы и а, такой небольшой приятный подарок от Нотологии подарю. А, давайте еще сразу... А, поясню тему, да, что значит непродающие письма, которые продают. Под продающими письмами часто подразумевают письма, которые пытаются пользователю что-то предложить напрямую. Да. Мы же сейчас будем говорить о тех письмах, которые пользователю ничего не пытаются продать, ну, по крайней мере, цель, которая главная с точки зрения пользователя, это не информация о продукте или о компании, а решение его собственных проблем. И даже несмотря на отсутствие прямого продающего контекста, такие письма отлично продают, и мы это видим по своему опыту. У нас а, очень большой процент продаж приходится с нашей email-рассылки. Ну и давайте начнем. Начнем, собственно, с основ, какие бывают виды рассылок. Это не какая-то а, академически принятая спецификация, а, классификация, простите, это то, как мы ее понимаем для себя. А, Рассылки бывают контентные, про которые мы с вами будем говорить. Да? Как я уже сказала, это рассылки, решающие бесплатно проблемы пользователей, отвечающие на те вопросы, которые их волнуют, когда они приходят к вам. Это рассылки маркетинговые, ну, собственно, самый распространенный да, такой продающий вид рассылок, когда вам приходит какая-то подборка продуктов, э -э -э, какие-то информация о новых акциях, о поступлениях в магазине, ну, то есть все, что напрямую э, рассказывает о продукте, который вам предлагают купить с помощью различных хитростей уловок. Э -э -э, и триггерные рассылки, которые зависят от того, как как вы как пользователь ведете себя на сайте и срабатывают в зависимости от ваших поведенческих характеристик а если привести примеры, да, я буду большинство примеров приводить на своем опыте, чтобы поскольку это мне близко, ну ни в коем случае не потому, что я считаю это нашу работу идеальной или достойной подражания, но тем не менее я считаю, что мы движемся в верном направлении и буду иллюстрировать какие-то свои идеи нашей работы. Собственно, эта часть нашей контентной рассылки, она значительно длиннее, то есть мы здесь даем дайджест материалов, вышедших в блоге и на других каналах. И, собственно, уже только потом, после того, как мы пользователю принесли какую-то пользу, мы получаем как бы право, в том же письме что-то предложить а, из своих продуктов. Ну и, соответственно, пользователь это воспринимает более лояльно, чем когда ему приходят напрямую маркетинговые рассылки с предложением что-то купить. То есть это такой продающий довесок к рассылке, несущей пользу. А, здесь еще раз я повторюсь, чтобы не было недопониманий – Контентные рассылки не должны рассказывать прямо о ваших продуктах или о вашей компании, то, что ваша компания сделала и где она поучаствовала. Контентная рассылка должна рассказывать о том, что волнует пользователя в связке естественно с вашим продуктом. Вот пример маркетинговой рассылки. Мы такие рассылки отдельно не делаем, поскольку маркетинговую часть включаем в контентные рассылки, как я уже сказала. Поэтому привела пример образовательного сервиса Udemy, на который я подписана. Они постоянно присылают вот такие вот подборки. То есть это прямо прямое предложение продукта. Ну и триггерные рассылки, как я уже сказала, срабатывают на какие-то поведенческие, поведенческие факторы или характеристики пользователя. Ну, то есть, когда он регистрируется на сайте, просматривает определенное количество определенных продуктов, вы автоматически по заранее преднастроенным, преднастроенной логике отправляете ему письма, которые как-то с ним связаны. Ну, в данном случае мы отправляем письмо пользователю, который зарегистрировался, например, на бесплатный доступ на 20%. 4 часа к нашим интерактивным курсам, мы у него через определенное количество дней спрашиваем, что, что, что случилось, почему он не захотел продолжить свою подписку. Вот. Ну, собственно, еще раз сакцентирую внимание, что мы говорим именно сейчас про контентные рассылки. Это то, на чем ну, собственно я специализируюсь и основной вид рассылок в орнитологии на данный момент. Как они работают вообще, какая механика? Вы пользователю даете что-то совершенно бесплатно и ничего не прося в замену, кроме ну, собственно, его email-адреса и его времени, которое он готов потратить на чтение рассылки. Пользователь, точнее в этом контексте подписчик, читает ваши письма он проникается к вам лояльностью, да, потому что вы от него ничего не просите, а при этом какие-то интересные материалы ему шлете. Потом он проникается к вам доверием, поскольку он постоянно читает ваши тексты, ваши письма, видит, что вы разбираетесь в какой-то теме, на которую пишете, и, соответственно, вам можно доверять, вы эксперт в этой теме. Ну и после этого он уже совершает э, то, что ваше целевое действие, как правило, да, для большинства из нас это покупка. Если мы посмотрим на эту, на эту же цепочку немножечко детальнее, да, как это выглядит, такая воронка продаж. Сначала пользователь подписывается, потом читает, потом, собственно, у него возникает доверие к самой компании, да, даже если у него пока еще нет интереса к покупке самого продукта, он все-таки начинает ценить компанию, которая ему помогает, его образовывает, И, соответственно, потом он уже интересуется продуктом и готов к покупке. Причем контент-маркетинг, ну и, в частности, контентные письма очень здорово работают с повторными покупками, потому что пользователь не просто... У вас оплатил что-то и ушел, а он все-таки все равно с вами постоянно связан с помощью этих писем, с помощью вашего нахождения на его личной территории, скажем так, и поэтому он, в принципе, более предрасположен, чем любой другой пользователь, к тому, чтобы купить у вас повторно тот же самый продукт, другой продукт, в зависимости от специфики вашей работы. Ну и давайте по каждому этапу, который мы сейчас рассмотрели в воронке продаж, пройдемся, чтобы понять, как это функционирует. Собственно, все начинается с того, что пользователь попадает на ваш сайт, где он может подписаться да, на вашу рассылку, потому что это первое действие, которое ему нужно сделать. Каким образом он, ну и собственно на вашем сайте в каком-то месте должна быть расположена форма подписки, где именно мы чуть попозже поговорим. Откуда вообще пользователь изначально ну, может прийти для того, чтобы эту форму подписки увидеть и оставить свои контакты? Ну, во-первых, вы можете использовать... Другие виды рассылок, если они у вас уже есть. Например, если у вас уже есть маркетинговая рассылка, вы можете сделать один выпуск или часть одного выпуска, посвященный тому, что у вас запускается новое, новый вид писем, и вы предлагаете вашему пользователю на эти писем подписаться, рассказав, что там будет интересного. Ну, подписывать его автоматически на совершенно новый вид рассылки, на который он не давал согласия, конечно же, не стоит. Все-таки... Надо спросить разрешение или как минимум предупредить, что вы собираетесь это сделать, Но хотя это не совсем корректно. Затем, конечно же, ваши соцсети, если у вас там есть подписчики, если они активны, то это отличный способ, чтобы привлечь внимание к тому, чтобы, чтобы они либо пришли на ваш сайт, чтобы напрямую подписаться, да, отправить их на какую-то посадочную страницу подписки, либо для того, чтобы просто в виде естественного трафика, который приходит к вам соцсетей, соответственно, разместив подписку на каком-то видном месте, спровоцировать пользователя на то, чтобы он оставил свои контакты. Ну и, конечно, какие-то другие каналы, если у вас есть, с которыми вы работаете, которые дают вам трафик, все их можно использовать и для того, чтобы привлечь внимание к подписке на контентную рассылку. Ну и не стоит забывать о, ваш, о ваших партнерах, инфопартнерах, с которыми вы работаете, то есть через них можно анонсировать не только ваши платные продукты, но и бесплатные, поскольку это в перспективе даст вам большую пользу, да, там конверсия в подписке будет значительно выше, и пользователь, хотя и не купит сразу, но зато он останется с вами все-таки связанным, и вам будет легче довести его до конца этой воронки, если у вас есть такой вот надежный связи с ним. Ну, и, конечно, реклама, таргетированная, контекстно это тоже еще один способ привлечь ваше внимание потенциальных подписчиков к тому, чтобы они оставили вам контакты и получали ваши письма. Собственно, так выглядит окно подписки на нашем сайте. Смотрите, как мы когда вообще составляли форму подписки, мы очень много разных успешных компаний проанализировали, у которых хорошие сильные рассылки, ну и собственно к такой вот формуле хорошие подписки подписной форме мы пришли. Во-первых, вам нужно крупно, ясно и очень кратко сообщить подписчику, что, собственно, что его ждет, да, что какая для него будет выгода в подписке. Возможно, это стоит сделать даже более более четко, да, чтобы он знал, что а, подпишется на, не просто на, там, на полезный контент, а на полезный контент по какой-то теме. Ну, То есть мы это, например, решили вот такой подпиской. Такая подписка есть не во всех формах, то есть если вы сформулируете в одном кратком предложении, на что он подписывается, то это тоже будет а, вполне допустимо и вы избавитесь от лишних текстов. Чем меньше текста, тем лучше. А, обязательно Нужно спрашивать пользователя имя. Здесь, конечно, есть большой соблазн отказаться от лишнего поля, потому что все мы знаем, что конверсия, чем меньше полей в форме, тем будет лучше. Но в этом случае вы теряете возможность обращаться к пользователю персонализированно. Да? То есть ему потом будут приходить письма «Здравствуйте, коллега!» или просто «Здравствуйте!» вместо того, чтобы приходили письма «Здравствуйте, Наталья!». А это все-таки ну, сильно влияет на восприятие и отношений по с вашим брендом, поэтому все-таки эти два поля нужны, имя и email. Ну и, соответственно, обязательно используйте э, так называемое социальное доказательство или социальное одобрение, да, когда вы говорите пользователю, что э, уже столько-то человек э, с, э, согласились, да, ставили свой email, ему намного легче. В этом случае Согласиться на подписку. Даже если у вас там этих человек всего несколько десятков, то все равно легче присоединиться к нескольким десяткам, чем непонятно к кому или никому. Вот, собственно, что касается подписной формы. Где ее размещать? Старайтесь делать это во всех возможных местах, ну, в разумных пределах, конечно. Причем здесь нужно отметить, что я читала разные исследования на этот счет, и выясняется, что... Ну, скажем, не, не стоит следовать такой логике, когда э, пользователь, э, у пользователя есть окно, ну, скажем, в верхней части страницы для того, чтобы подписаться, и вы решаете, что, ну, значит, э, всплывающее окно, например, не нужно. Мы же уже на этой странице ему даем возможность подписаться, и она довольно явно обозначена. Так вот, не всегда это так работает, потому что э, все люди... Э, руководствуются совершенно разными посылами и ведут себя по-разному. То есть пользователи, которые оставляют свои контакты во всплывающем окне, они сильно отличаются от пользователей, которые оставляют контакты в статичном, как в статичном блоке на сайте, например. Поэтому старайтесь использовать все возможности для того, чтобы вашего пользователя сконвертировать в подписчика. Причем... Здесь надо понимать, что можно э, даже более активно и агрессивно это делать, чем в случае с э, маркетинговыми э, письмами. Да? Одно дело подписаться на предложение и на скидки, и на то, что тебе пытаются что-то продать, а другое дело подписаться на что-то полезное. То есть здесь можно даже немножко где-то переборщить. Ну И, соответственно, используйте все возможности при подписке э, там, с заранее проставленной галкой на то, чтобы пользователя подписывать на ваши э, на вашу контентную рассылку, обязательно формулируйте это привлекательно, да, что вы его не подписываете на, на какие-то письма непонятные, а то, что что он выбирает, что он хочет получать там статьи по теме такой-то. Это уже воспринимается несколько по-другому, и, соответственно, конверсия в подписку будет лучше. Ну и, соответственно, как только пользователь подписался, отправляется его автоматическое уведомление. Это вполне очевидно. Но это автоматическое уведомление можно использовать еще и для а, очень хорошие возможности уже сразу начать вашего пользователя вовлекать. Да? Вы уже с этим уведомлением можете отправить ему подборку ваших лучших материалов, либо самых свежих материалов, либо какую-то последнюю рассылку прислать. Ну, То есть, как он еще, пока он еще горячий, начать сразу приучивать его читать ваши материалы. Ну, и спорный вопрос по поводу того, чтобы подтверждать email-адрес. Вообще, многие системы по умолчанию требуют, чтобы вы отправляли после того, как пользователь заполнит свой адрес, а чтобы вы отправляли ему письмо э, со ссылкой, перейдя по которой э, пользователь считается подписанным. Это, конечно, спорный момент. Почему? Потому что, с одной стороны, так вы получаете чистую базу подписчиков, активных, которые действительно дважды дали согласие получать вашу рассылку. Но, с другой стороны, вы можете потерять тех подписчиков, которые не полезут в папку «Спам», да, чтобы посмотреть, что это подтверждение пришло. Оно просто не придет, и они не подпишутся. Здесь выбирать вам нужно иметь в виду оба этих риска. То есть, либо будет более грязная база либо у вас будет меньше подписчиков а меньше будет ну, наверняка на какой-то процент потому что не все э, станут проверять и не все вспомнят про то чтобы перейти по ссылке подтверждения э, дальше Давайте поговорим как, о том, как сделать, чтобы вашу рассылку действительно читали. Да? Мы переходим к следующему этапу. Пользователь подписался, но нужно еще заставить его, ну не заставить, скажем так, а организовать ему такие условия, при которых он будет читать ваши письма постоянно. Что для этого нужно сделать? Ну, Во-первых, это очень важно, отправляйте всегда письма регулярно, в одно и то же время. То есть пользователь должен знать, что он получает вашу рассылку в такой-то день, в такое-то время, Ну, за исключением тех моментов, да, когда мы тестируем день и время, но в целом у него должна выработаться привычка когда, в какое время он получает ваши письма. Иначе он будет просто не понимать, что происходит, и он будет когда-то открывать, когда-то не открывать, но, в общем, он не будет знать, когда от вас ждать рассылку, и когда от вас ждать новую порцию материалов. Это неправильно. Ну и следующий, связанный с этим же пунктом, это быть предсказуемыми. Не совсем, казалось бы, очевидный совет, да, потому что часто рекомендуют быть яркими, неожиданными и так далее. Но в случае с потреблением контента, опять же, для создания вот этой привычки нужно быть предсказуемыми. И если про предсказуемость во времени мы поговорили только что, да, то предсказуемость может быть еще и... В том, что пользователь получает внутри этой рассылки. Вам нужно относиться к каждому письму, как к такому маленькому СМИ. Какие признаки основные у СМИ? У СМИ есть рубрикация, да, у СМИ есть свои жанры, свои, свои типы подачи, и вам нужно точно также рассматривать ваши письма контентные. То есть вам нужно понять, какой, там будет, какая, какой будет структура каждого письма, в какой стилистике вы пишете, на какие, какой круг тем в целом вы освещаете, какой длины ваши материалы. То есть по всем этим пунктам нужно принять ввешенное решение этому решению следовать. Но опять же, в тех пределах, в которых, в разумных пределах мы не считаем ситуации, когда вы экспериментируете, делаете что-то новое, чтобы проверить, как это работает. Потом еще одно важное правило, третье, это ограничить рекламу. Подумайте о том, что то пользователь подписался на эту рассылку, потому что ему нужны полезные тексты. Ему, его возможно еще даже не интересует ваша компания и возможно даже ни разу не заходил на страницу ваших продуктов. Он подписался, потому что его заинтересовала ваша тема или он услышал от своего знакомого, что у вас хорошая рассылка. Так вот, реклама должна быть очень жестко сбалансирована. Все время рассматривайте контентное письмо э, как такой, э, такую площадку, в которой действительно нужно заслужить себе право прорекламироваться. То есть сначала нужно дать какую-то пользу, а потом уже небольшую рекламную добавку и еще один вытекающий логично из этого пункта это будьте терпеливы может показаться после того как вы Выпустите несколько рассылок, что у вас, например, ну, мало покупают, потому что у вас как-то мало рекламы. И вы станете вставлять сначала свою рекламу, а потом уже какие-то полезные статьи или вообще все обвесите с рекламой своего продукта и перестанете уделять достаточно внимания контенту. Ни в коем случае не стоит это делать. Запаситесь терпением, контент-маркетинг дает результаты примерно, ну если очень условно да, считать, где-то через месяц, но зато он их дает в долгосрочной перспективе, то есть те подписчики, которые у вас подписались месяц назад, они будут с вами еще в течение многих месяцев и не раз у вас купят. То есть ни в коем случае не стоит из-за своего нетерпения не за своей нетерпеливостью скатываться в сторону большей рекламы или худшего качества контента в ваших рассылках, то есть здесь нужно придерживаться всегда высокого качества и всегда ограниченности вот этой доли рекламы. Ну и соответственно, в который раз уже за эти полчаса подчеркну, решайте проблему клиентов. И здесь под проблемами клиентов я не подразумеваю те проблему, которую многие ошибочно, очень многие бизнесы, особенно маленькие, ошибочно формируют. То есть проблема клиента это не купить ваш продукт. И, возможно, проблема клиента даже не купить вообще категорию продуктов, да, которые вы продаете. Проблема клиентов шире. Ну, то есть, скажем, в случае с нотологией проблема наших клиентов – это не, не записаться на курсы или не выбрать курс. Общая проблема сам, наиболее широкая – это стать успешнее в своей специальности, да? либо в целом получить новую профессию, либо под, под, под, под, прокачаться по каким-то отдельным навыкам, но эта проблема – стать успешнее. И во всех бизнесах стоит подходить именно с более глобальной точки зрения, то есть какая проблема есть у клиента, которые потенциально заинтересованы в том, чтобы купить продукт, который вы предлагаете. Обязательно говорите об их проблемах, а не о ваших. Понятно, что ваша проблема – это продать ваш продукт. Затем, как вообще представлять продукт Про рекламный довесок я уже сказала да, Но когда вы хотите сакцентировать внимание Или когда, скажем, у вас пробел в продажах, и вам нужно обязательно его наверстать. Вы можете дополнительные акценты делать в письме, но делать это обязательно корректно. Вы можете вписать ваш продукт в контекст того, о чем вы рассказываете, например, в вашей полезной статье. Да? Вы можете подвести эту полезную, этот полезный текст к тому, чтобы, чтобы пользователь осознал, ценность вашего товара, вы можете каким-то образом это об этом упомянуть в приветственном слове. Ну, скажем, вы рассказываете, что работали над такой над таким материалом, ну, еще вы, например, наконец-то на этой неделе запустили такой-то продукт. Ну, то есть это какое-то дружеское общение, в котором вы как бы как личность, да как какая-то персональная, рассказываете в том числе, о продукте а, наравне с другими вещами. Ну конечно, не забывайте, что контентные письма могут существовать не только отдельно. Вы можете использовать и триггерные письма, о которых мы поговорили раньше, для того, чтобы... А, Дополнительно стимулировать пользователей на покупку. Например, если вы видите, что а, какой-то пользователь открывает все ваши письма, вы можете отправить а, настроить а, триггерные письма так, чтобы они уходили всем пользователям, а, которые открывают ваши, ваши письма, например, а, или всем тем, кто там за последний месяц кликал по ссылкам в вашем письме, и вы сможете отправить им персонализированное обращение, сообщением о том, что мы видим, что вы читаете все наши письма и решили сделать вам такой подарок, например предложить дополнительную скидку. Ну и я на самом деле сейчас начну ускоряться, потому что не, не укладываюсь в обозначенное время, постараюсь быть более краткой. О чем писать, да, если кратко сказать, то это то тема вытекают из проблем ваших клиентов. Они хотят стать успешнее в профессии, вы должны рассказать, как делать то, что помогает им стать успешнее в профессии. Но если чуть подробнее, то выглядит это так. Да? Вы анализируете настоящие, а не выдуманные вами, проблемы вашей аудитории. Вы анализируете то, что делают конкуренты с точки зрения контента, для того, чтобы не повторяться, потому что нет смысла делать то же самое. Вы оцениваете, какие у вас есть ресурсы, потому что вы можете выбрать как темы, требующие больших трудозатрат, так и какие-то более легкие темы. Ну и анализируйте поисковые запросы по связанным с, вами, с вашими продуктами темам. Ну и на стыке всего этого получается так называемая коммуникационная стратегия, то есть то, как вы формулируете свой, скажем так, медийный слоган, то есть то, о чем вы пишете. Ну в данном случае с снотологией, если мы говорим, то наш слоган, сейчас это то что мы пишем что мы выпускаем статьи аналитику по темам интернет продвижения интернет бизнеса ну и кто это будет делать вот это идеальная такая схема да ну и скажем стандартный редакционный процесс того как строится каждый материал Проходит путь от организации написания статей до написания статей, до, проходит через редактора, через корректора и размещается на сайте контент-менеджером. Конечно, в большинстве случаев наверняка у вас нет таких ресурсов даже на половину и на треть. Поэтому это может быть, по сути, любой сотрудник компании, который каким-то образом связан либо с контентом, либо с продвижением продукции. И, соответственно, поскольку этот специалист может не быть компетентным по выбранным темам, которые соответствуют проблемам целевой аудитории, то здесь нужно привлекать какого-то эксперта по теме. То есть вы берете информацию у эксперта по теме, обрабатываете ее и... Выпускаете уже в виде письма. Кто такой, кто такой этот эксперт по теме? Это могут быть сотрудники вашей компании, которые непосредственно занимаются, связанной с той тематикой, о которой вы пишете. Это могут быть партнеры компании, ну и, конечно, звезды отрасли. Ну, То есть интервью, комментарии, все это легко уберется даже у самых, у самых я, известных личностей, потому что для них это тоже лишний пиар, даже если у вас небольшая база. Ну и потом просто многим неудобно отказываться, в конце концов, дать комментарии, что может быть э, легче. Здесь пройдемся по этапам да, того, как готовится каждый материал для контентной рассылки. Сначала у нас идет сбор информации да, от эксперта, о котором мы только что поговорили. Затем готовится черновик, то есть эта информация обрабатывается в какой-то более структурированный вид. Затем мы ее редактируем, чтобы она уже обрела лоск и была легко читаема и интересна. После этого мы согласовываем текст с тем же экспертом по теме с кем-то, в чем подчинение вы находитесь, на это нужно закладывать отдельное время, конечно, ну и верстаем письмо э, в email-сервисе. После этого происходит отправка. На каждый этап нужно закладывать обязательно э, время, и для того, чтобы э, не не срывать сроки, да, мы говорили о том, что регулярность контентных писем критич, критически важна, нам нужно обязательно делать, проходить следующие шаги. Во-первых, нужно иметь редакционный портфель. Под ним подразумевается список тем, список тем идей, которые вы на шторме или собрали а, через партнеров, просто записали на бумажку, когда наткнулись на нужную статью. То есть этот список идей у вас всегда должен быть, чтобы на его основе можно было быстро формулировать уже месячные планы. Планы должны быть на месяц, обязательно, это не преувеличение. Даже если у вас рассылка выходит э, раз в неделю, там всего лишь или раз в две недели, на месяц план всегда должен быть, чтобы вы могли на каждый этап заложить достаточное количество времени на каждый этап подготовки э, материала для рассылки и э, еще и заложить дополнительный запас да, для того, что ну, каждый из людей, с которым вы связаны, наверняка вас подведет и вам нужно закладывать это в план. То есть если вас подвели, а у вас нет запаса, то это это ваша проблема, а не проблема человека, который вас подвел и кто за это не отвечает. Ну и, соответственно, каждую неделю нужно актуализировать план на месяц. Да? То есть у вас есть какой-то примерный список тем, вы их уже уточняете, детализируете, дополняете каждую неделю, чтобы всегда в запасе оставался вот этот месяц. Ну и прописывайте, соответственно, дедлайн и ответственных на каждом этапе. Я очень рекомендую делать это с помощью менеджера задач. Выберите сервис, который вам удобен для отслеживания процессов и, соответственно, каждый процесс каким-то образом документируйте, чтобы людям было видно, что эта задача висит на них и что дедлайн по этой задаче определенного числа. Мы вкратце пройдемся по тому, как это у нас устроено, да? Это наш редакционный шаблон, то есть без тем, но просто с представлением о том, когда мы какие-то какие рубрики выпускаем. Это рубрики, соответственно, для блога, но их же мы включаем в свою рассылку. Разумеется, на начальном этапе совершенно не обязательно делать много материалов рассылки. достаточно будет одного хорошего текста. После этого тематический план уже детализируется до уровня конкретных тем, которые готовятся. И все это заносится в Trello, мы пользуемся Task Manager Trello. Соответственно, здесь прописаны этапы работы по каждому материалу, и каждая карточка является задачей, повешенной на конкретного сотрудника с конкретными дедлайнами. ну и соответственно что вы делаете после того как у вас все готово и вы само содержание подготовили да? вам нужно выбрать сервис который подойдет для контентных целей не всегда сервис которым вы пользуетесь например для триггерных рассылок это тот же сервис что и нужен для контентных потому что для контентных писем вам важно посмотреть да, чтобы шаблон был э, легко кастомизировался под вас чтобы он был достаточно гибким в случае если у вас несколько рубрик и некоторые из них непостоянные и вам нужно постоянно менять а, верстку. Ну, и в любом случае лучше делать конечно, шаблон, который можно легко отредактировать а, в визуальном редакторе и не тратить время на отдельный дизайн, на верстку а, или просто на копание в коде. Ну и всегда много раз отправьте тестовое письмо, потому что особенно с контентными рассылками, особенно если в них много материалов, очень часто происходят какие-то сбои, едет верстка и так далее. То есть если вы делаете какие-то изменения, то в письме даже уже после того, как отправили например, себе тестовое письмо, обязательно всегда еще раз смотрите, как все отображается и все ли в порядке. Ну и, конечно же, как и в любой другой рассылке, контентная рассылка не отменяет тестирование. Обязательно проверяйте, когда лучше отправлять, в какой день, в какое время, на какие темы лучше реагируют, на какого отправителя, там, от компании или от конкретного лица отправлять, нужен ли большой или маленький приветственный текст, стоит ли в приветственный текст письма вставлять ссылки, вообще нужен ли вам приветственный текст. Ну и, соответственно, по каждому элементу письма можно устроить тестирование. Либо это можно делать в сервисе, если он это позволяет, либо это можно делать просто вручную, разбив вашу подписную базу на, на сегменты и отправляя им письмо с некоторыми вариациями, несмотря на кликабельность и открытие. Ну и собственно самое главное, что стоит помнить при контентных рассылках, да, что мы здесь занимаемся не тем, чтобы создать что-то красивое и просто интересное и там как-то свои творческие, например, творческий запрос удовлетворить. Мы занимаемся тем, что продаем. Возможно, есть какие-то другие цели, да, конечно, там повышение лояльности, рост подписной базы. Но как правило, конечная цель всегда одна — продавать. И контентные письма обязательно должны продавать, поэтому какими бы они прекрасными, продуманными и яркими не казались вам, если они не продают, значит, скорее всего, что-то делаете неправильно и нужно менять весь подход к тому, как вы их делаете. Ну, собственно, я на 6 минут вышла за обозначенное время. Вкратце вам хочу подарить такой подарок за то, что вы были сейчас с нами и потратили свои полчаса на то, чтобы научиться чему-то новому. Это скидка на 2000 рублей на наш интенсив, который запускается в сентябре. И скидка действует в течение двух недель. Плюс она суммируется со скидками за раннюю регистрацию, которые сейчас еще также действуют. То есть в целом получается 5000 рублей, стоимость онлайн интенсива меньше. Пожалуйста, это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Это мои контакты. Пишите мне, соответственно, на почту. Я вам обязательно отвечу. Спасибо почте, что дала возможность выступить, поделиться своим опытом.